Просто фото нажать. Я просто фото нажал. Да. Yeah. Ну, в принципе, видео уже не нужно, просто прижимаем точки и все. Yeah. Ну ладно, снимай. Вот, достаточно сильно. Терпимо? Еле-еле. Вот. С Это продавливание? Это а с вибрацией. Прям давлю, да, ну тут подкручиваю. Yeah, вот Видно? Большое подкручиваем. Да, главное, нет, выше, выше. Выше. Вот тут даже. И третье. Терпимо? Uh -huh. Вот. Там же вена идет, да, поэтому больно. Вот одна. Чувствуешь больно? Вторая больная. И вот третья. Вот видишь, они все больные. Болит, значит попали. Акупунктурные точки, они болезни, значит попали. Выводим отсюда теперь кровь, вот туда ключицы. Продавили, увели кровь. Назад возвращаемся по точкам за ухом вот эти, да? Раз продавили, ну буквально раз-два-три, раз-два-три. По чуть-чуть, с вибрацией такой, да? Само ухо размяли, согрели его там как угодно, его там можно скрутить трубочкой, шаурму замотать, да, конвертиком сложить вот так, да. Теперь берем, вот только зажали между пальчиками да, и ножнички такие, по двумя углами, под таким углом и по таким углом растерли, получается, все ухо мы согрели и кровь уводим вот туда, вот туда, к Клинчим вот туда вот все выводим вниз и теперь прищепляем как бы эти точки. особо не думайте, особо не думайте, куда попали, не попали, просто топчики, те же самые точки на ухе. Да, просто прищепляем так чик чик чик. А если там хреново Сережа, то Надо снять. Снимается все, снимается. Вот, например, вы не верите, да? У меня был такой эксперимент, пришла девушка, у нее болела вот здесь вот. Песово подвздошное, посеничное Сцепление, да, ППС. Я его нашел вот здесь, получается, на ухе, да? Под, по... Прищепил прищепку просто, взял прищепку. Блин, реально, да? Вот реально вам покажу. <связь> я это как-то делал, мочка уха на прищепке. Несколько минут. Реально, где-то где чувствуешь, что так не такая лечить, так прищепил ухо. Да, да, ты, ну, где-то... А огонь это, <смех> спроси, где точка? Джи. Так, вот где точка ржи Дж <смех> Короче, пока я Это был... очень болезненно, вот намочка сделаю, вот, намочка уха вот так вот сделаю. Почему болезненно, будет? А мама Она болезненно? Болезненно, мне, болезненно. мне было как-то болезненно. Нет, минуту... Если прищепка -то лайтовая, то нормально. А, а, ты да, же не канцелярская, да. ты хреновина знаешь, которая... В общем, не перебивайте. Значит, да. вот, пока оставила прищепка, я работал со спиной, промассировал спину, угу. снимаю прищепку, ну, тут, там покраснело, конечно, да, и потом вот проверяем, бац, и перестала болеть, в камеру видно, перестала болеть эта точка. Mm -hmm. вот, то есть от, от уха оно все влияет, ну, так что акупунктура работает. Ловить лайфхак. Можно пока вы работаете со спиной, человек лежит и у него вот В все волосы. точки да? стимулируются, да, все точки вот так а вот. А только пусть. правое ухо или вообще любой ну, любое ухо? Любое ухо. А если на обоих его канделя На обоих, качет? можно, да. Ну, это зеркально получается ну, Да, да, да, да. работает зеркально по диагонали, все точки mm -hmm. работают по диагонали. И вот пока вы работаете, человек лежит тут. Вот, стимулируется. С сережками да. такое. Ощущение, конечно, такое серьезное. Серьезное? Да, сейчас, сейчас мы себя отвлечем. Чтобы избавиться от боли, знаешь, сделать? нужно сделать еще создать, создать боли. Создать Сломать боли палец. В другом месте. Мизинец на ноге. В другом месте. Вот мы нажимаем со вдохом на из точки вниз. Прямо. вниз. Вдох. вниз. Вдох. Но я долго не буду так Выдохнули. Ну как, ухо прошло? <смех> <смех> вот тут вертикально в бок, там такое плавающая жилка, надо прямо в нее попасть. Вдох, выдох, вдох, выдох, видите, насколько глубоко входим. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. вдох. Выдох. Вот эту точку зацепили на себя. Ты стрелочки видел? Да, видела. Под лопаткой на себя. Вдох. Ну, надо секунд по 20 держать, на самом деле. И делается через боль. Выдох. Вот тут вертикально вот сюда прям еще чуть-чуть вдох. Выдох. Вот здесь, да, вдох. Не попал тут. Вдох. Выдох. Ты Слишком близко снимаю, что там она, не видно. Смысл такой же, как и после сняли, эзометрической релаксации. То есть, есть. Есть. То есть создали напряжение, да, организм сработал, обычно через 40 секунд он сам там выпускает. И вы держите дыхание, выдыхаете и резко выходите из этой точки. Резко выходим, спадает напряжение. И эффект сланга, кровь, накопившаяся, она фух пробивает засор в мышцы. Ухо прошло. Ну, А ты забыл, да? Снимаем. Ну, она как-то отпускает. Сначала не приятно, а потом она уже да, потом боль. А, вот еще. А какая же она за прищепку, так, <хлобучила, даже> прищепка нахлобучила. Да, прищепка. Сейчас не купишь. И, соответственно, эти точки не всем нужны, да. Это только если у человека какая-то проблема. Вот... Прям с одной стороны чувствуете вот такой вот мышечный тяж, да, значит, вот с этой стороны его и прижимаете. С этой можете вообще не давить. Вот здесь, вот здесь. Она прям расслабляет иногда прям целую зону. Есть еще одна секретная точка, которую мы не показали на видео, не будем показывать, но я вам покажу пальцами. Джим, поднимаетесь, <свят> <Круче. свят> поднимаете вот эту мышцу, да, и вот на стыке между вот этой мышцы и вот этой, да, вот прям вот сюда надо попасть, это вы попадаете в первое ребро, и прям перпендикулярно в тело, вдох, терпи, терпи, терпи, расслабляй мышцы, через боль, через боль расслабляй, Знаю, больно. Раслабляй, расслабляй, расслабляй, расслабляй. Раз, два, три, четыре. Потихонечку выдыхает он постройкой. Выдохнул. И я отпускаю. Было очень больно, да? Ну, довольно Да, довольно больно. Да? Ты вот так вот быстро камерой водишь, так ничего не поймешь это потом. Да засек... либо он засекретил, либо плавно, либо подальше. Надо плавно ходить. да плавно раз, это шоу. Не плавно. А тут ты на А я загараживал. Ты еще засекретил полностью камеру. Блин, секундочка такая. Тебе приходить и увидеть. Вы это знаете на самом деле, да? Где у нас секреты раскрываются? Секреты раскрываются только тут на занятиях, а надо быть здесь. Сейчас с нами. Так, ну на этом закончим сет номер 3. Да? Дальше просто будем уходить по голове. А, нет, ну давайте еще вот так сделаем. Для концовки. Вот эти точки я сказал, да, мы их не прожали. Значит, я на них давлю тоже вертикально в тело, прям перпендикулярно, да. И немножко давлю вот на вот эти сосцевидные отростки, вот эти, вот так как бы череп сжимаю, Теперь растягиваю вот так вот в эту сторону. Как раскрывается. Да, как хотя... будто бы раскрываю череп. Как распиленный кокос. Вчера кокос реально Теперь делаем вот такую пружину. Растяжка вот такая вот. Видите, здесь в кости с цеви упираемся, а тут упираемся в мышцу и в отросток отрост. Так вот, вытягиваем. Запомните, вытягивались только кость за кость. В мягкое место нет смысла тянуть. И в обратную сторону тут уперлись. И вытягиваем. Получается у вас от кости ко... до кости. Да. если рука у вас короткая, шея длинная, да, то можно вот этими косточками вот, вот так Вот видите растяжка, смотри. Да подальше снимать, так близко. же не, все видно. видно. У меня. Все Вид видно. шея удлиняется на два сантиметра даже. Вот, а большими пальчиками Я как раз надо, проработали да. уже Спирали видно так уже вниз, уже все успокаиваем, уже все спокойно, расслаблено вводим все вниз, кровь идет вниз, и мы идем назад сторону шоколадного глаза <смех> в долину. Все, с вами был Олег гудвин Мы удаляемся в свою собственную долину, да? А вы куда хотите, но ну, лучше быть здесь. Здесь вас научат поставить там руки. Будете мастерами, готовыми навыками в понедельник в работу.